Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch, канал только смарт-часов компании Samsung. Сегодня хочу предоставить вашему вниманию циферблат аналоговый циферблат южнокорейского разработчика Мюкён Хонга. С этим разработчиком я уже сотрудничаю давно, года два точно. И это циферблат для Galaxy Watch 4 шикарнейший циферблат, и вот так на данном циферблате выглядит режим аут или экран всегда включен. Я думаю, что я с вами хорошо видно. Циферблат отлично просматривается и вся информация просто видна хорошо. Но вот так он выглядит в ключенном режиме. Как вы видите, здесь есть аналоговое время, беленькие стрелочки, голубая стрелочка секундная. Все эти цвета меняются. Есть 10 позиций, о которых мы с вами поговорим. Что мы значит с вами здесь видим? Во-первых, мы с вами видим число, вернее, месяц, да, какой. Дальше, день недели и день месяца или число вернее месяца здесь сколько мы с вами натопали в процентном соотношении сделано в аналоговом времени заданных э, параметров Samsung Здоровье здесь же у нас батареечка выполнена в автомобильном стиле да как видите, достаточно интересным. Далее, здесь написано или показано, сколько мы с вами натопали шагов в километрах или милях, в зависимости от настроек вашего смартфона. Ну, а здесь у нас, сколько мы с вами натопали шажков. Вот такой вот красивенький, достаточно информативный циферблат. Вообще, он делает циферблат действительно очень классным. Текстура циферблата очень красивая. Посмотрите, все отлично видно просто. Такая прорисовочка деталей, ну, вообще супер. Давайте с вами пройдемся по тем табзонам, которые заданы по умолчанию. Первое, как вы видите, здесь прорисована трубочка и это номера набиратель. Второе, это вызов плеера. Третье, если мы с вами нажмем на батареечку, здесь можно задать по умолчанию либо вызов настроек батареи, либо вообще, в принципе, настройчик. Ну, я думаю, удобнее будет сделать настроек батарейки. И еще табзона одна вот здесь, которая не по умолчанию вызов календарика и э, уведомлений. Ну а теперь пройдемся по настройкам. Нажимаем, значит мы с вами долгий таб, настройки. И теперь первое, что у нас с вами здесь задается. Обратите внимание сейчас, пожалуйста, вот на эту вот вещь. Сейчас я вам покажу. Вот сюда смотрите и вы увидите изменения. Бац появляется такая вот штучка. Что она значит делает? Теперь, когда ваша секундная стрелочка будет идти, за ней будет загораться вот эти вот риски секунд. Сделано достаточно интересно и, мне кажется, симпатично. Теперь поехали на следующую табзону. Следующая, вернее, не табзона, а настроечка. Обратите внимание, меняется цвет секундной стрелочки и вот этих вот ризок часов. Причем, э, вот прорисовка этих секунд, которые идут за стрелочками, также будет менять свой свет в зависимости от цвета рисок и секундной стрелочки. Можете задать любую. Ну и последнее, это ТАП-зоны, которые доступны для изменения. Первая таб зона пожалуйста, вы здесь можете задать. Ну, допустим, последние приложения. Вторая, это в районе трех часов. Тоже можно выбрать что-то, что вас может интересовать. Допустим, кислород. Следующее, здесь мы можем с вами задать э, погоду, к примеру, и еще в районе 9 часов можем также задать, э, ну, я не знаю, что, ну, давайте оплату можно задать, управление камерой, избранный контакт или калькулятор, неважно что, и нажимаем ОК. Все, теперь мы с вами задали верхнюю нажали. Пожалуйста, менеджер запущенных приложений, с помощью него также можно очищать кэш. Нажимаем в районе троечки. Как вы видите, у нас кислород. Далее мы с вами нажимаем и видим, у нас появилось окно. Оно не кликабельное, но показывает теперь погоду. А кликабельное у нас будет на 9 часов, как мы задали с вами калькулятор. Достаточно интересный циферблат. А, вообще хочу сказать, что данный разработчик делает... Очень красивые, классические и цифровые, а также гибридные циферблаты. А также этот разработчик тоже не из жадных и предоставил 100 промокодов для бесплатной закачки данного циферблата. Всем, кто напишет комментарий под этим видео, а также поставит лайк этому видосу, получит, дорогие друзья, обязательно промокод. Но с одним только условием, скачивать этот промокод сразу появились у нас почему-то на канале друзья, которые их воруют. Зачем? Понять не могу. Может поднасолить хотят или еще что, или думают, что им не достанется. Хотя можно просто написать комментарий, поставить лайк и получить свой промокодик. Также не забывайте, когда скачиваете циферблаты бесплатно, тем более да, оставлять свои комментарии и ставить 5 звезд данным разработчикам за то, что они предоставляют бесплатно